Александр Владимирович, да, Андрюш. мы в эфире. Добрый день. Как настроение отмечаете, Александр Владимирович, вы, дорогой, у народа перед голосованием? Что люди говорят на дачных участках по соседству? Да и вообще, что люди говорят? Ваша оценка, что будет 1 июля? Какие результаты ждать? Как... Уже все равно нарисовано. Нарисовано? Понятно. недоумию озвучила то, что результат голосования он практически не важен, потому что изменения в Конституцию проголосованы уже в Госдуме, отобрены Советом Федерации. Поэтому президент просто решил получить поддержку населения. Да. Да, но открываем ту же Конституцию и считаем, что изменения в Конституцию вносятся через президенту. Да? Ему глубоко наплевать на законы. Глубоко наплевать избирательной комиссии, конституционному суду. Я не знаю, что с Валерой Зорькиным произошло. Он был очень принципиальным в 1993 году, а потом резко изменил позиции. Вот. И поэтому, вы знаете, я уже абсолютно ничему не удивляюсь. Когда мне задают вопрос, типа как настроение... Ну, какое может быть настроение, если... У человека патологическая, подчеркиваю, ненависть к вранью, предательству и воровству. И когда ты живешь в этой среде, то какое может быть настроение? А вот в самом деле Зоркин 93 год, и Зоркин сегодня, как будто два разных человека. Вот предположение ваше, что случилось с мужчиной? Ну, прогнули под лекало, вырезали лекало, какой прогиб должен быть, прогнули. И в этой позике остался. Вот и все. Хотя он э, грамотный юрист, очень грамотный. А вот в 193 году мог предположить Рудской, что пройдет 27 лет, четверть века больше. И Зоркина он не узнает. Вот в виде того действительно взъерошенного, переживающего, искреннего человека, который много что сделал правильно, по-честному, по совести, вот можно было представить, что будет такая метаморфоза. Приспособление очень удобно жить и работать. И вот видите, невзирая на возраст, продлили сроки полномочий еще на 5 лет. Но надо же отрабатывать. Вот и отрабатывается. Вот и все. Ничего здесь такого нет. Сверхъестественного. Ну хорошо. Вот электронное голосование. Все понимают, что это такое сегодня, особенно после сюжетов по каналу Дождь. Я уже приводил пример до скандала, который устроил дождь с этим электронным голосованием. И журналист доказал свою правоту, как я предполагаю. Милиция от него, полиция отцепилась. Вот до скандала Северо-Западный округ Москвы 50 тысяч зарегистрировалось. После скандала падение 4 тысячи. Люди не хотят рисковать. Но в самом деле там бабушек, говорят, регистрировали в 90-летних через портал госуслуги, то есть бабушки сами себя регистрировали, чтобы проголосовать электронно, не вставая с кровати. А если эта бабушка поднимется с кровати, придет 1 июля, а оказывается, она уже проголосовала. Скандал, скандал. У них многое у тех, кто старается, предполагаемые, не получается. Или все равно получится вопреки тому, что смешно, вопреки здравому смыслу. Вот ссы в глаза, все божья роса. Ваша оценка. Ну, Андрей, дело в том, что мы так вот по жизни принято ориентируемся на общественное мнение в большинстве общественное мнение категорически против да? но вместе с тем я могу дать формулировку что такое общественное мнение это мнение тех кого не спрашивают вот и все поэтому Никого и не спрашивать, и спрашивать не будут. Уже студентов заставляют, еще до 1 июля, почти целая неделя, да, но уже студентов заставляют, так сказать, голосовать, давать свои паспортные данные и так далее, и так далее. Да. Но, понимаете, мы живем в стране э, круглосуточного вранья, предательства и воровства. Вот в итоге, какую мы страну получили? Сегодня вот день памяти и скорби, да? Вот ребята шли в атаку, отдавали свою жизнь, грудью закрывали дзот, горящий самолет направляли в эшелоны, железнодорожные эшелоны противника, погибали, воевали за свою родину и за свою страну. Так вот из всех этих ребят кто-нибудь мог подумать, что мерзавцы из э, ЦК КПСС, Политбюро, члены Политбюро, кандидаты Политбюро, которые всецело доверяют фашистской партии все доверять. Да. Придадут страну и уничтожат страну. Фашистская Германия не смогла это сделать благодаря подвигу советского народа. Да? А вот эти негодяи, подонки взяли и уничтожили страну. Ну и кто из них ответил за это? Никто. Подумаешь какое-то голосование. Ну и кто вы ты, ты сейчас нарисуете, я могу стопроцентную гарантию дать, что не менее 70% будет нарисовано. Вот и все. Почему? Потому что, ну, помните, в 2000 году у меня ночью э, перед голосованием снялись регистрации за то, что я... В Курской области Рудской, да, баллотировался в губернатора и вдруг его снимают за несколько дней. Каких дней? За 12 часов до голосования, ночью суд забрали. Ужас. А утром, а утром вычеркивают фамилию и дают величин для голосования. Ну и вы думаете, кто-нибудь ответил? Нет. И вот я потом пытался, ну, пять раз, это точно, да, мне или не регистрировали, или снимали с регистрации. Ну, о чем говорить, но о чем говорить. Ведь, посмотрите, население проглотило э, выборы губернаторов. Губернатор назначают, дают ему в подчинение э, милицию, ФСБ, прокуратуру, средства массовой информации, да, и потом назначается голосование. Ну и кто победит на этих выборах? Ну профанация, да? И все молчим, все смотрим на это, понимаешь? Вот. И считаем как бы все это естественно. Поэтому своим поведением мы просто приучили систему властью брать, нагло брать, воровать, предавать. И поэтому вот в таком состоянии мы и живем. И к чему так придем? Ну хорошо, вот все нарисуют, допускаем эту мысль. И к чему придем? Что будет с Россией через год, через два, через пять лет? Вот как идет. Ну а что будет? Ну давайте начнем вот с этой Конституции, э, на основании которой мы живем. Она была принята, до рас... написана вернее в Соединенных Штатах Америки еще до расстрела Верховного Совета. Да. То есть Верховный Совет расстреляли под новую Конституцию. Как относиться к закону, к закону, который был написан вне нашей страны э, специалистами другого государства, и под эту конституцию расстреляли Верховный Совет и приняли ее, ну, скажем, эффективным голосованием. А сегодня вносим туда изменения и дополнения. Ну, ну вот сами вот подумайте. Хорошо, что будет со страной, с экономикой, с людьми, с совестью? Вот идет, как идет. Повторяю свой вопрос через 5 лет. А я в 92-м году говорил об этом, и в 93-м году говорил об этом, что в итоге получим. Вот и получили. Вот и получили. Ну, давайте возьмем последний случай, да, Норильск. Так. Ведь колоссальная катастрофа, да? Да. Кто, кто ответил за эту катастрофу? Никто. Давайте посмотрим изначально, а каким образом в собственности Потанина стало уникальное предприятие? Рассказываю. Зампредседателя правительства Потанин подготовил все документы под приватизацию этого предприятия и присвоила его. Сферу сбросили со своих счетов. Ну и что это за приватизация? Вот одна катастрофа. Металлургические предприятия. Вы думаете, модернизировали за это время после предприятия? В плане совершенства технологии и экологии? Нет. И никто этим не занимается. И никто это не контролирует. И никто это не проверяет. И никто за это не отвечает. Мазохисты, понимаете, вот удивляешься просто, просто удивляешься элементарные вещи, но если ты отвечаешь за какой-то определенный объем работы, да, но ну, и нещи ты, соответственно, ответственность, ведь кто-то должен спрашивать за это. М да. Александр Александрович, а вот если бы у Ельцина была поправка на пожизненный, вот пришел бы Гайдар с Бурбурисом, ну, вот вся эта, так сказать, компания, Ельцин бы согласился на пожизненный, или у него что-то екнуло, что даже секретарь в то в общем, как-то так назначали, смотрели по, через 4 года по результатам, или пошел бы как вот на царство, как вам кажется? Ну, вы знаете, честно говоря, при Причем уважение и неуважении к Борису Николаевичу, он был странный человек, мягко так скажем. И от него можно было ожидать все, что угодно. Все, что угодно. То есть Ельцина нет, но дело его живет. И от нынешних можно ожидать все всего, чего угодно. Я правильно понял? Все, что угодно, понимаете. Ну вот, смотрите, мы говорим о развитии экономики страны. Да. Давайте возьмем только Москву, например, да? Вот господин Собянин уничтожил полностью рабочий класс в Москве. Сейчас вот всеми люди купил продай и дальше тусовки. Все, рабочего класса в Москве нет. Ну, пошли э, считать предприятия. А ЗЛК где? Нет. ЗИЛ где? Нет. ЗИЛ где? Нет. Ну, а ЗЛК раньше исчез, нам с вами возразят, еще при Лужкове пропал. Арженикидзе, да. Тополевская фирма, дальше, да. Завод, завод Фрезер, нет. Завод Динамо, нет. То есть все предприятия в городе Москве уничтожены. Ну, они же были до этого приватизированы. Есть фамилии, кто их приватизировал, да? И есть фамилии тех, кто принимал решение на уничтожение этих предприятий. Кто-нибудь ответил за это? Так тот же Потанин стоял за фирмы «Микродин», «Анексимбанк», которые ЗИЛ забрал за 4 миллиона. Потанин же их финансировал. Он был в доле. Понимаете, и уничтожили ЗИЛ. Сколько бы мы с вами ни говорили на эту тему, о да? подвесности, о дисциплине, о порядке, о взаимоотношениях в обществе, руководства, парламента, правительства? Все это бесполезно. Я же вам не случайно сказал, что такое общественное мнение. Это мнение тех, кого не спрашивают. Кого спросили, уничтожая предприятие? Ведь да. знаете, что происходит? Вот, допустим, тот же Волгоград. Помните Волгоградский тракторный завод? Конечно. Территория после Сталинградской битвы. Mm -hmm. Уничтожено предприятие напрочь. При этом есть все. Есть правительство, есть губернатор, есть федеральное руководство, федеральные округа. Все есть. Есть ФСБ, есть прокуратура все есть, но нет предприятий и нет тех, кто должен был ответить за вот эти действия. Вредительство. Никто не отвечает. Да Скворцов вообще в полном порядке. Скворцов да, вот, По эту конституцию, там вот конституция, поправки. Да тысячу бы лет она преснилась, понимаете? Хочется жить, вне, за которую испытываешь гордость, гордость за руководство страны, за ее экономический потенциал, военный потенциал. Вот хочется жить в такой стране, я больше лично ничего не хочу. Я не хочу никаких революций, я не хочу никаких потрясений. Я просто хочу жить и гордиться своей страной. Ну а чем гордиться? Ведь один треп идет. Ну, давайте вспомним последнее послание. Нас, <coughs> нас проекты. Ну и где они? Прошло полгода хоть один тронулся с места какой-нибудь нацпроект проект. Вот так вот, Андрей Викторович, поэтому уже перестаешь чему-либо удивляться, потому что каждый день обязательно какой-нибудь сюрприз. Ну и направленный, конечно. Я вот подумал сейчас о двух вещах сразу. Первая это цитата из Рудского три месяца назад у нас на канале. Герой Советского Союза, генерал и вице-президент России в 1991-1993 году Рудской сделал заявление. Медведев, по его воле предполагаем мы, может для него постарались, но даже русло реки изменили, чтобы речка подошла вплотную к ограде его имени. Да, это тоже хороший парень. Я, да, я восстановил все предприятия Курской области за 4 года, будучи губернатором. Да? Шарикоподшипниковый завод даже получил госпремию за выход на внешний рынок. Как вы думаете, что с этим предприятием? Михайлов порезал его на металлолом. Дальше. Курский э, завод э, э, э, тракторных э, загустных деталей. Да. Восстановил предприятие, работало в две смены. Как вы думаете, что с предприятием? Порезано на металлолом. А теперь давайте посмотрим на уникальное предприятие «Химмаш», которое выпускал химического волокно. Капец ему, РТИ, капец. И что вы думаете, после 18-летнего пребывания на должности губернатора Ахтей Михайлов в Совете Федерации? А он должен быть на нарах. Вот и весь ответ. Это просто частный пример. Посмотрите, что делают. Уничтожают предприятия градообразующие. Города превращаются в города-призраки, потому что люди вынуждены уезжать. Надо же владимирец где вся эта маленькая техника поэтому чем чему мы удивляемся чему удивляемся вот вы знаете сейчас вот ну вот это вот некрасиво когда вот народ быдлый обсывает баранами да, вот да. я сейчас Mm -hmm. Возрождение своей страны, величие своей страны. Сформулируем национальную идею. Под это будем принимать законы. Люди с экрана телевидения призывают идти глаз. Смотришь вот. и Высказать свое изъявление, да, я согласен или я не согласен, не надо ничего подтасовывать. Как-то встретившись э, с Путиным на Максе, да, ну, поздоровались, я говорю, Владимир Владимирович, вот у меня, э, типа, у меня задал вопрос: а почему вы, Василий Владимирович, ничего не просите? Я говорю, а что мне просить? Я говорю, верните меня назад к губернатору. Он говорит, это не ваш уровень. Вот, подождите, я что-нибудь придумаю. Ну и в разговоре э, заговорили о том, что а, перед этим он как-то выступая по телевидению, сказал, что его указы не выполняются. Я, конечно, был в шоке, почему? Потому что ну, я командовал и звеном, и скадрилией, и полком, и центром боевой подготовки. И чтобы кто-то не выполнил мое указание, он на следующий день пожалеет, что он родился. Как может быть так? А, вернее, он говорит, вот Александр Ильич, а что вам не нравится в моих посланиях? Я говорю, вот вы даете интервью. Я говорю, мне все нравится, я готов вместе с вами раз подписаться под вашим посланием. Но, прежде чем ставить новую задачу, надо подвести итоги по предыдущему посланию. Что сделано, почему не сделано, куда делись деньги, кто ответственный был, почему не выполнено привлечь, соответственно, к ответственности тех, кто нагло не выполнял указания или свалил деньги. Да? Но этого же не делается, как можно ставить новую задачу, не подведя итоги по-прежней задаче? Как это можно? Ну, отчасти вы правы, это у вас у военных, да при чем тут у военных. Ну, а теперь дальше говорю, задаю вопрос, а где вы видели, в какой стране, Госкомстат подчинен министерству, отвечающему за экономическое Экономики, развитие. Экономики, да. Ну, Россия. Ну, как можно подчинить Госкомстат экономике, которая отвечала за экономическое развитие? Ну, это же будет сплошное вранье. Я говорю, подчините Госкомстат непосредственно себе, и вы будете знать реальную обстановку в стране. Вам же врут на каждом шагу. Ну, вот вы зря так еще, проще, проще, но... Ну, глубокому сожалению, я оказываюсь прав. Почему? Потому что президент реальной обстановки в стране не знает. Не знает. И все решения принимаются по принципу палец в потолок. Вот и все. А отсюда и результаты. Спасибо, Александр Владимирович. Спасибо, дорогой. Спасибо. Да не за что, не за что, Андрей Витальевич. Не за что.